Господа, мне немного стыдно за это, но да, у меня есть коллекция фальшивых роликсов, сейчас про нее расскажу. Итак, я не заставлю вас ждать. Вы готовы увидеть фейковые роликсы? Вот они. Я хотел бы сказать, что на этом я остановился, но нет. У меня также есть фейковый Патек, Луи Витоны и фейковый Брейтлинг. Могу поспорить, что хотите посмотреть. Вот они. А эти роликсы довольно интересные, потому что я не думал, что роликс когда-либо делали часы в таком стиле. Кто-нибудь знает, они делали с открытой сердцевиной такие, как эти. Я никогда не видел такие. Я не смог найти их в интернете. Вот история, как я купил эти часы. Вернемся в 2007 когда я запустил свою первую компанию Taylor Сьют. Я поехал в Гонконг, в Каолун специально для поиска партнеров. Я прогуливался по рынку, и ко мне подошел некто и сказал «Эй, ты интересуешься дорогими товарами, как роликс». Ну, а кто нет? Я пошел в помещение, немного сомнительное, но там везде роликсы. Целые мешки. Ты понимаешь, что они хотят тебя прокатить, но я чувствовал себя довольно хорошо. У меня получилось торговаться со 150 или 200 баксов до 50. Но в итоге я купил эти часы. Почему? В то время я думал, ладно, раз я вхожу в эту индустрию, у меня должны быть хорошие часы. Я не могу позволить роликсы, поэтому я возьму эти. Друзья, это была ошибка. Я могу посчитать на пальцах одной руки, сколько я носил каждый из этих часов. И единственные, которые я надевал несколько раз, были потек Я думал, что они хорошо выглядят, пока я не разбил стекло. И дело в том, что я никогда не чувствовал себя здорово, когда носил эти часы. Я всегда думал, если кто-то поймет, что это подделка, мне зададут вопрос, почему я их обманывал. Я никогда не попадал в такую ситуацию, но в этом проблема контрафакта. Ходить с тем, что не настоящее, в чем вы никогда не уверены, и ваше самоощущение ухудшается. В исследовании 2001. 2011 года, опубликованном в журнале экспериментальной социальной психологии, было обнаружено, что у людей, которые всегда покупали оригинал, при покупке контрафакта, при его использовании падает самооценка, в отличие от пользования оригиналом. Друзья, я должен согласиться с этим исследованием. Я уже владею оригиналами, в руках у меня великолепная модель. Обожаю их, это мои повседневные часы. Вот мои яхтмастеры также прекрасны. Обожаю носить их. Просто шикарно. Вот так же и Rolex Explorer часто ношу, вот они. Знаете, когда я ношу эти часы, я чувствую уверенность. Я знаю, что они подлинные. Да, я заплатил за них копеечку, но вы получаете ровно то, что заплатили. Знаете, что я думаю о покупке Контрафакта? Я потерял эти деньги. Я никогда их не надевал. И единственное хорошее, что я от них получил, возможность снять видео о контрафактных часах. Друзья, если вы хотите посмотреть видео о моих настоящих роликсах, я оставил ссылку на него в описании. Я расскажу о модели Datejust, почему они идеальные часы для наряда. Расскажу я о Яхтмастерах, почему я обожаю эти часы. И вот мои ежедневные Эксплорер. Очень практичные часы, которые выглядят шикарно. На этом все. Берегите себя. Сыграем в гляделки. О, да. Подловил? Сделай погромче. Сделай погромче, приблизься к экрану. Спорим не сможешь? Ну давай. Поймал тебя. Я победил. Я уверен, что победил, по крайней мере, 10% из вас.